Друзья, привет, меня зовут Эрик Шоков, и сейчас мы поставим прогнозы на легенд стейдж вместе с онером. Привет. Здарова. Ты готов? Абсолютно да. Вот и все, поехали. Как у нас, кстати, в прошлый раз сыграл? Слушай, монета уже обновилась, мы получили серебряную, это прекрасно. Все, задачи выполнена. Кстати, за выполненные ачивки мы получаем жетоны. Я сейчас выберу этап президентов, Демираж, нужно брать именно Демираж. Какой матч возьмем, интересненький? Давайте, где играл Моноси, давайте вот этот матч. Получить сувенир за этот матч, получить сувенир. Еще раз, еще раз, еще раз. Вы можете проделать то же самое, что получить вот такие вот интересные сувениры. Давайте попробуем. Здесь авик стоит около 5000 долларов, наверное. Я не знаю ценник, но он очень дорогой. Дигл тоже должен плюс-минус что-то стоить. Но самое интересное начинается, конечно же, здесь с этого USP. Так, ну давайте пробовать. Так, первый у нас есть. Он мимо. Antwerp 2022. Опять я не попал на мажор, это просто трэш. Так, третий контейнер. Мимо. И давайте четвертый открою. Несмотря. Буду смотреть на вас... Окей. Okay. Вот что мы получим, если откроем. Поэтому не открывайте, лучше продайте. <laughs> Это убедительная просьба, заработайте лучше, чем испытайте такую бесполезную удачу. Но, Сейчас такая должна быть. Но, но самое главное, смотри, какой у нас ряд красивых зеленых прогнозов. Ошибка была только с Astralis. Но они подвели по-настоящему. С такой игрой нужен дизмант. Ну, согласен. А он и будет скоро. Смотри, мы сделали огромнейшую ошибку э, в прошлом выпуске, поставив ENS 3.0. Могли бы сделать по-настоящему -э, 7 прогнозов правильных, если бы они бы спустились вниз. В общем, какая была ошибка? Нельзя ставить фаворитов на 3.0. Это правило у меня было в прошлых прогнозах. Я не знаю, почему мы согласен так уверенно ENS. Ну... Хотели по повыёр. А монголы, как они выиграли? Они вроде две игры выиграли, да? Одну, одну. Одну? По Ренегейтс. Помнишь, я говорил, две супер-такие команды, которые 0.3, это Ренегейтс или да. монголы. Не и они между собой встретились. Ну да. Это просто рулет. Так, ну и по сути, сейчас у нас легенд-стейдж. Правила такие же. Нужно выбрать всего лишь 5 верных прогнозов на этот этап легенд. И я уверен, что мы пройдем дальше. Ну, просто уверен. Тут уже вопрос, насколько будет много правильных выборов. Смотри, я верю в то, что Cloud9 выиграет весь мажор. Почему-то я верю в эту компанию. Они достойны наконец-то добиться этого. Ты со мной согласен? Я еще в начале РМР интервью, помню, тоже давал, что я болею за Cloud9, и у них есть сейчас все шансы. Финал они точно думают пройдут. Полуфинал-финал. А там уже... Да. Я думаю, они уже закаленные ребят, должны побеждать. Я тоже не верю. Я бы сделал бы большую ошибку, если я бы оставил бы вот так. Cloud9 точно пройдут, и я их ставлю сюда. Это точно балл Если они не пройдут дальше, то, то я разыграю тысячу премок на Савершоке. Тысячу, нет, это... тысячу, нет, нет, нет. Лайт, тысячу лайт премок на шоке разыграю если клавитайн не пройдут легенд стейдж. а я тогда бреюсь на осы так, подожди да обещал повреять на осы если прошли бы три все... снг но прошли Пш две Опа. да прошли две видишь и все, как все нормально пока не бреюсь Видишь? Ты смотрел на матч форс с волнением Ну вот, форс не прошли Опять не пресс Опять вывернулся Так, ну понятное дело Фейс, они пройдут 100% Нави Нави g джиту Виталити Виталити Хероик Обязательно ставь Хероик ставь Это Конечно, это фавориты Это одни из фаворитов Хорошо И смотри, у нас остается один слот Учитывая Копенгаген, Биг У нас хорошая команда остается Энса, Энса Ставь Энс Конечно Получается Куаунд, пейс, ну, Нави, Мы Джигул. сейчас сделали да. самый очевидный, самый примитивный пикинг Ну бикинг. а ты что хотел? Мы же за медальку Мы за медальку потеем вот. Ну, э, э, давай посмотрим просто так герой против Ликвид э, э, Мы сейчас рассуждали насчет этого матча Я сказал, что Ликвида точно проиграют Но Зоммер привел очень хороший аргумент Ликвид играли 0-2 с этим счетом вышли в Легенд Стейдж. Они сейчас на да. Они Во за этими только... компьютерами сидели уже там 4 дня. Вот только моралька, да, смотри, они уже здесь находятся на мажоре дней 10. Вот эти команды, которые в Легендах, они только дня 3-4 назад прибыли на место. Они уже там сыграли 5 игр. Там из них 3 БО-3, ну, 3 штуки БО-3. Угу. Они уже привыкли к этим компьютерам, привыкли к этих местам. И прикинь, приезжают команды, которые, знаешь, так не разморожено первый раз приехал на турнир. И может все что угодно произойти, тем более это БО-1. Так что здесь чуть-чуть даже фавориты Ликвид могут еще наказать Какая здесь команда самая слабая по уровню а, HLTV Imperial, а потом Bad New Eagles идет Ну Spirit да Litwick. Imperial могут еще, конечно, показать Но я бы, наверное, ставочку здесь уже BNE, наверное, поставил на 0-3 Блин, грустно, конечно, мне это делать И на самом деле я... В них плюс-минус верю. Ну, все мы когда-то во что-то верим. Но придется рано или поздно. Ну, я верю в том случае, что они просто одну катку возьмут. Ну, здесь, знаешь, Империал могут... Не, могут одну... Учитывая, что у нас внизу есть 7 фаворитов, рисковать можно. Поэтому тут можно просто по приколу поставить 3-0, либо 0-3. Знаешь, по приколу я все поставил бы. М. По часть Что? Ну, говорю, 3-0, аутсайдерс. Аутсайдерс. И 0-3... БНЕ. Ну что ВП... ВП... Мы, в принципе, их не взяли в топ-7. наших команда. А ВП вот спокойненько могут так... Последний такой рывок сделать. Так, и доказать им. Так первый матч в ВП против Cloud9. Вот, в Cloud9 могут и проиграть, и что? Вот то же самое. Эффект такой. Сколько уже ВП? Пять игр сыграли. Cloud9 там уже 3-4 дня находится только на мажоре. Это был один полный рандом. 50 на 50. Ладно, если мы учитываем, что это не особо... Нужно, потому что у нас внизу фавориты Это не особо нужно, да Я поставлю ВП, поддержим У нас остается НИП, Спирит, Империал, Ликвид и Копенгаген плюс Фурия ну, а, НИП, что-то в серединке застряли, беги Но, знаешь, они-то они в серединке застряли, но в топе они не так далеко А где они вообще в топе? А, вот они, топ-8 В общем, Топ у, 8, нас прогноз, у нас прогноз, у нас прогноз что вот именно внизу, вот который 7 команд, 7 команд 6 точно сыграет. Слушай, а ну... вот эти 3-0-0-3, ну да, можно проиграть. Но ну, мы же на медальку, цель медальку получить. Я тоже хочу медальку получить. Так что, в принципе, здесь, знаешь, просто очевидно все. Ладно, ребятки. Ну, я думаю, можно заканчивать с этим. Правильно? Да. Я все проб... красивенько все в прошлом... в прошлом ролике забыл нажать на «Сделать прогнозы». Сейчас я нажму. Это будет круто. Это будет я круто. Думаю, я, я, думаю, я думаю, 6, это точно, и следующий тур приносимся. Это правда.